Москва – один из самых дорогих городов России. Однако, ограниченный бюджет – не повод отказываться от поездки в столицу. Главное – знать основные фишки, которые помогут вам потратить меньше денег где остановиться планируя путешествие одно из дел которые мы решаем в первую очередь это вопрос с жильем если вы едете большой компанией, можно остановиться в хостеле заняв целую комнату если же вы один есть вариант остановиться у кого-то из друзей или родственников это очевидно если и такого варианта нет то имеет смысл подобрать какой-то хостел вряд ли вы будете много времени проводить в помещении вы ведь приехали посмотреть город погулять повеселиться тем более что сейчас хостелы в москве не только недорогие но и красивые. и стиль оформленные, а также оснащены всем необходимым. Общей кухни, рабочей зоной или зоной отдыха. В хостеле netizen на Римской, например, настолько атмосферная лаунж-зона, что выходить отсюда даже не хочется. Если бы у хостелов были бы звезды, то Нетизен собрал бы все пять. Хозяева не поскупились на дизайнера, а также на удобные кровати, душевые и отдельный этаж под рабочее пространство. Кстати, это сеть хостелов. Остальные два находятся в Петербурге и Будапеште. Ночь в общей комнате обойдется от 630 рублей, а всего за полторы тысячи вовсе можно снять отдельный номер. Несмотря на то, что он эконом-класса, там есть все необходимое. Если вам бы хотелось переночевать где-то поближе к центру, то в 300 метрах от... Кремля есть капсульный отель «Молотов», где одна койка места обойдется в 1190 рублей за ночь. Точнее, койка капсула. Или же обратите внимание на хостелы, которые находятся в Москва-Сити. Об этом, кстати, в отдельном выпуске. Линк на ролик я прикреплю в описании к данному видео. Где поесть? Крыша над головой есть. Продолжаем идти сперва по базовым потребностям. Дешевле есть не в ресторанах и кафе, а дома. И в тех же хостелах есть также возможность приготовить пищу. Однако поход по ресторанам и кафе тоже своеобразная туристическая программа, поэтому пропускать ее не рекомендуется. А вот узнать секретные места в сфере питания лучше заранее. Пожалуй, главной московской столовой можно назвать столовую 57, которая находится в ГУМе обедать туда ходят не только туристы но и москвичи так как считается что это одно из самых недорогих мест общепита несмотря на то что располагается она в самом центре желательно приходить туда несколько раньше обеденного времени так как очередь набегает быстро но и ее можно воспринимать как попытку вернуться в советские времена цены здесь в самом деле невысокие за борщ с пампушками вы заплатите не более 100 рублей за солянку не более 80 но есть и другие бюджетные варианты если вы приезжаете в будние дни то во многих кафе и ресторанах есть взять бизнес-ланч, содержимое которого варьируется в зависимости от дня в неделю. В ресторане Муму можно взять ланч как за 293 рубля, так и подороже, примерно за 350, но взять побольше блюд. Здесь же есть возможность взять блюдо на вынос со скидкой 50% процентов за полчаса до выхода. Неплохой способ сэкономить на ужине. Во многих заведениях есть также так называемые счастливые часы, то есть время, когда действуют какие-то акции. Не поленитесь и изучите этот вопрос заранее. Если вы хотите посетить в Москве какое-то более роскошное заведение и при этом не сильно потратиться, подпишитесь на московских фудблогеров. Они рассказывают о том, где поесть, что поесть и на какую сумму. А также проводят целые обзоры такого рода заведений. Один из таких блогеров – ресторанный критик Георгий Бекин. В его инстаграм можно найти информацию и о верандах, и о лучших заведениях национальной кухни, и даже где продают лучшую шаурму. В инстаграме вы найдете его под псевдонимом «Отец фудорги». Что посмотреть? Как и любому туристу, наверняка вам хотелось бы узнать Москву поближе. А кто ее знает лучше всех? Конечно, местные жители, которые в курсе всех секретных мест и которые могут поделиться различными лайфхаками, а также покажут самые необычные места в городе. Заходите на сайт Tripster. Здесь вы найдете огромное количество самых разных экскурсий по доступным ценам. Гиды Tripster не просто экскурсоводы. Среди них историки, журналисты, архитекторы те люди, чей опыт и знания помогают узнать о городе как можно больше и как можно более интересно. Экскурсии здесь можно выбрать по интересам. Существуют даже экскурсии с диктором первого канала, она же стендап-экскурсия. Если же вы более ограничены в средствах, вы все равно можете прикоснуться к историческому и прекрасному. Приложение Easy Travel было создано с целью дать всем путешественникам возможность стать ближе к культурному наследию. Аудиогиды представлены не только по России, но и почти по всему миру. Здесь есть возможность выбрать как уличный тур, так и гид по музею. На какие мероприятия попасть бесплатно? Ваш верный помощник Куда Гоу Москва. Там вы найдете все. Интересующие рестораны, музеи, парки, выставки, а также сможете узнать, какие бесплатные мероприятия ожидаются в ближайший месяц. Составьте себе программу заранее, чтобы не тратить время после приезда. Есть уже готовый список must-go мест, в которые всегда происходит что-то интересное, где вход или бесплатный, или недорогой. В ДНХ Здесь сосредоточены выставки для посетителей любого возраста и сферы интересов. И бесплатный среди них тоже есть. Павильон «Умный город». Инновационное интерактивное пространство, где сосредоточены новейшие цифровые решения и технологии. Здесь есть и зона «Медицина будущего», где вы сможете наблюдать о новых принципах взаимодействия врачей и пациентов. И зона «Интеллектуальный транспорт», позволяющая узнать, какие изменения происходят в транспортной системе и что они дают. На нижнем ярусе делового центра Москва-Сити в вестибюле станции с говорящим названием «Выставочная» находится галерея метро, где представлены фото работы известных и начинающих мастеров. Чтобы попасть на выставку, достаточно иметь билет на метро, а лучше заранее приобрести карту «Тройка». И, конечно, если у вас получится выйти из местных подземных лабиринтов на улицу, то вы сразу попадете в самый центр Москва-Сити. Нехорошая квартира Булгакова на Большой Садовой, где несколько лет проживал и сам писатель, превратилась в музей квартиру, которая позволяет посетителям ощутить дух времен, в которой проживал писатель. Как передвигаться? Если вы не поклонник метро и предпочитаете передвижение на авто и сами водите, то наилучшим вариантом будет установить себе приложение каршеринга. Каршеринг позволяет не только передвигаться по городу самостоятельно, но и не платить за парковку, как в случае, если бы вы использовали свое авто или взятое в аренду. Так, например, во многих центральных местах Москвы парковка будет обходиться в 380 рублей час, а паркуясь на каршеринге вы не заплатите ничего. Несколько каршерингов на выбор: Белка Кар, Делимобиль, Матрешкар. Ну и конечно, Яндекс Драйв. Белка Кар предлагает поездки от 5 рублей за минуту и от 2,5 рублей за минуту ожидания. Автомобили, которые предлагаются сервисом, включают себя Kia Rio, Volkswagen, Mercedes-Benz. Делимобиль предлагает тарифы от 9 рублей в минуту и располагает более богатым выбором авто. В Матрешке. Цены на передвижение также составляют от 9 рублей в минуту и от 2 рублей в минуту за ожидание. Лично я использую Делимобиль и Яндекс Драйв из-за большой зоны покрытия, что мне максимально подходит. Если вы посещаете Москву в теплое время года, вы можете взять также в аренду велосипед или самокат. Здесь огромный выбор вело и самоката-шерингов. Из самоката-шерингов могу порекомендовать Юрент или ВУШ. Для велопрогулки подойдет велобайк. И если вам понравилось данное видео, поддержите его лайком. И не забывайте подписываться, у нас впереди много всего интересного из мира путешествий.